Я очень рада, что оно получилось вот такое расслабленное, очень ну, какое-то спокойное, такое, с открытыми глазами, с открытым штом. Ну прям вот ну, колоссальное удовольствие чувствую, когда смотрю на него. Можно просто показать. Если оно укрепится, забачены, очень интересная работа. Ну, конечно, это ее мне кажется не завершить. Еще на работать и работать. Но тем не менее мне очень нравится. Да, если многое то показать. Тоже очень благодарна. Мне это очень, очень понравилось. Я очень рада, что я все-таки вступила себе затылок. Я всегда считала, что у меня его недостаточно. Даже ради этого это делать стоит. Спасибо. Сначала охота была оставить, потому что он был тяжелый. А только я спрятали, у меня прям такой процес сошел. Получилось то, что получилось. Спасибо. Я вообще влюбилась в своего прядь. Мне так нравится, я не ожидала. Первый раз любила. не то, что я думала, себя вылепить, а вот получилось то, что получилось. Мне очень, очень кажется, нравится, спасибо. Да. Еще очень понравился процесс творения. Уже на, когда пошла вот мелкая черту, начала делать, испытала внутреннюю радость от самого процесса творения. Увлеклась этим. Ну, вот случилось то, что вспомнила даже в детстве. Mm -hmm. Вспомнила процесс, наверное, такой быть 5-7 лет где-то, ну, я бы продолжила. Мне, ну, с самого начала прям все, прям процесс меня просто захватил. Я туда ушла, и постепенно-постепенно я поняла, что вылепляя, как будто какие-то качества я то ли набираю, или вот как будто бы в процессе. Вот мне хотелось украшать что-то там, как-то какие-то детальки да. вот что-то такое и а, как будто вот это качество оно меня напитывает можно угу. Очень... да. свернуть она мне она... посетит она... что может сказать про статус это ну какая-то светская дама <связь> <связь> <связь> <связь> <связь> <связь> Ничего неправильного. Вы скажите, что-то как вам да, сегодня для себя поселка. У меня почему-то в начало было очень как-то информативно, я даже много записала. А сейчас, когда я стала делать лицо, то вот такое ощущение, что что-то чужое совсем. Почему-то я вообще. Мы его ничего не обсуждаем. Ну, может, это как раз трата. Угу. Да? Да? Вот что-то чужое мы вымещаем на постели, в портрет. И тогда с ним можно взаимодействовать как с другим. Провести с ним диалог. Узнать в нем все-таки себя. В каких-то может быть ситуациях, обстоятельствах. Все же это, скорее всего, проявляется. Ну, может быть, не осознается, но можно таким образом через это осознать.